ребят всем привет новым старым подписчикам как и обещали продолжение авторынка зеленый угол наличие автомобилей и цены начнем сегодня вот с такого места с такого замечательного автомобиля mazda cx3 дали нам ключи от автомобилей сейчас пойдем походим поснимаем стоимость автомобиля миллион сто двадцать тысяч немножко отклонимся от темы где искать у нас автомобили? Автомобили у нас выставляются на сайт drom.ru авито, автоРу, какие-то сторонние другие сайты, сайты, ресурсы. У нас это не актуально, вот потому что многие сейчас скидывают объявления с авито, со автоРу у нас этих автомобилей нет. Дальше автомобили в пути, в наличии их нет. Вот за сегодняшний день скинули три автомобиля, которые находятся в пути. На них как бы цена такая идет заниженная. Ориентируются люди по этой стоимости. Поверьте, автомобиль, который там указано, что он в идеале по такой низкой стоимости вам его не привезут. Более подробно кому интересно, расскажем по телефону. Итак, ладно, сейчас посмотрим а внутри автомобиль. Внутри посмотрим, а потом уже выйдем. И покажу я вам его снаружи. Итак, что у нас здесь есть? Кожаное сиденье, подлокотник, управление музыкой, автомат, 2 SB входа, есть DVD, управление климат-контролем, вот такой вот мониторчик, как видите, бесключевой доступ. Завели автомобиль, сразу поднялась у нас проекция, пробег на автомобиле 114 тысяч. Проверим, мультируль мультируль работает практически пол бака бензина температура воздуха 8 градусов кстати сегодня у нас холодно сейчас время где-то часа три дня вот сегодня утром приехали на рынок прям холодно было здесь все по стандарту дворники поворотники вот такие вот дуйки а и 100 подключения кстати есть датчик слепых зон автоматические стеклоподъемники узнаете но ну автомобиль такой довольно приятный по салончику интересный но почему-то как-то если честно не особо их покупают так опять я оторвался на телефон и звонок дальше здесь у нас подсветочка сразу включается три здесь у нас идет очечница япония спрятал радар туда зеркало такого плана по месту в принципе в принципе место здесь нормально пойдемте посмотрим внешний вид автомобиля так в принципе его можно пока заглушить все равно выходишь на улицу холодно такое даже не знаю как его назвать полу кроссовер что ли но внешний вид да, со стороны симпатичный автомобиль Смотрится, есть вмятинка. Кстати, вот таких мятин пугаться не надо. Она вытягивается локально, видно вообще ничего не будет. Летняя резина, сзади спойлер. Так, где он? У него там найти не могу. Представляете, что такое? Вот скажут. Багажное отделение. Я не могу сказать, что оно большое, что маленькое тоже. Видите, оно такое вот, двойное дно здесь идет пластик идет только по бокам сверху идет палочка второй ряд сидений места мало действительно места очень мало комбинированная вставка красная здесь пластик идет но пластик идет такой мягенький 1 миллион 1 миллион 120 тысяч Видите, дизель автомобиль 2016 года Чет косячок такой вот ну, если честно со стороны довольно неплохо смотрится автомобиль далее стоит мира ЕС, черный цвет но она открывается с ключа с ключа сейчас не буду искать ключ черный цвет 15 год 4 воды 390 тысяч стоит данный автомобиль на штатных колпаках летняя резина комплектация простенькая я всегда говорил то что это недорогой неприхотливый и карточки 390 тысяч рядом стоит mazda Demi, белый цвет командку установ автомобиль тоже идет 4 воды стоимость 730 тысяч вот этот открылся 730 тысяч дверная карта комбинированная пластик такой идет мягенькие аэрбэги чистенький ухоженный салон сиденья такие тоже прикольные смотрят ее уже Ну сзади место тоже мне не нравится дамик если честно маловато зато багажное отделение в принципе такое неплохого объема у них там присасывается сзади тебя что у нас здесь есть мультируль климат-контроль автомат тоже управление музыкой кнопка старт тоже два USB входа тоже DVD, место примерно вот так в автомобиле симпатичный такой неплохой автомобильчик мультирует тоже работает камера заднего вида есть камера заднего вида без траектории бабочку забыл аукционника не вижу аукционик нужно искать нужно проверять Итак, и так пятнадцатый год цена 730 тысяч дальше у нас идет nissan Moca кейкарчик давно не показывали кей кары пятнадцатый год iSTOP стоп 395 тысяч такая симпатичная мордашка автомобиль тоже без литья на летней резине есть бесключевой доступ Возможно батарейка села Видимо, да. Пятнадцатый год 395 тысяч рублей. Сзади стоит, что это Air Цена здесь, к сожалению, не указана. Автомобиль тоже открывается с ключа. Не будем искать ключи, не будем открывать справа стоит suzuki солью черный цвет тоже летняя резина без литья соль открылась 2016 год 4 в.д. подогрев сидений 585 тысяч рублей кнопка старт запах такой в машине вонючки руль обычный пластиковый знаете чем нравится вот такие карточки соли сидишь ну действительно вот высоко сидишь а, в принципе все видно и очень много места очень много даже до лобового стекла я дотянуться не могу сверху есть бардачок а, с левой стороны идет Электродверь открывается с кнопки подогревы без климата. Автомат. Камеры заднего вида нет. Кнопочку нажали. Дверка закрылась. Пробег на автомобиле 88 тысяч. Что вам тут еще показать? -то? Ручник идет, ножной. Подогревы, вот они. ящичек ну, когда гибридные автомобили там установлена батарейка Потом второй ряд сидений покажу второй ряд сидений у нас двигается есть сидушки когда идет сиденье слитно есть когда раздельное таким образом оно опускается Доводчиком. дверь идет с доводчиком багажное отделение 585 тысяч кстати некоторые не знают, как открывается электродверь. там что-то дергают тянутые куда-то ребят просто ручку на себя все дверь поехала чтобы закрыть дверь не надо ее брать тянуть там дергать ручку потянули дверь закрылась Все. он еще солью стоит гибрид беленькая сейчас мы подойдем посмотрим 16 год повторяю 4 воды 585 тысяч кстати вот камера есть Передняя, не включил ее, не показал. Все, автомобиль закрылся. Давайте посмотрим сейчас беленькую. Спойлер, ветровики, налитье, зимняя резина, по бокам идет обвес. Открылся. Комплектация побогаче, круиз, мультируль. Смотрите, климат-контроль, подлокотник. А вот сейчас я вам покажу батарейку, кнопка старт. Завелась. Подогревов нет. Тоже ящичек. Ну и вот эта вот батареечка установлена. Небольшая. По салону в принципе все одинаково. Есть шторки штатные. Магнитола побольше, руль идет кожаный, две электродвери, магнитчик. Он то не знаю что такое. Видимо камера, датчики, столкновении система безопасности. Но в остальном, в остальном все одинаково. Пойдем покажу по передней части. Пробег указан 36 тысяч на данном автомобиле. Так, глушим и выходим вот она передняя часть 15 год гибрид 2 электро двери 5 камер 4 rbg 695 тысяч honda stream 2009 год rsd комплектация мультируль камеры 795 тысяч но он тоже открывается с ключа ключи искать не будем 795 все конечно все дорожает days Rux, days насос есть написано тоже кейкартик довольно популярный пятнадцатый год кей это 07 стоимость автомобиля 440 тысяч рублей honda fit shuttle 2011 год 630 тысяч. Знаю, откроется нет. Возможно, это не этого продавца. Уже автомобили. А что тут у нас еще есть? Есть у нас Альфа. 2015 год. Моторы все у них идут 1.8, 1 миллион 150 тысяч рублей. Пойдем, сходим на ту сторону. Возьмем еще один карточек 15-й год, климат-контроль, 455 тысяч. Боковые двери сдвижные. Светленький салон. Электрические стеклоподъемники. Бывает, конечно, на веслах, но очень-очень редко. Передние сиденья идут диваном. Климат-контроль. включена видимо, дверь. Смотрите, трансформация салона. Представляете, сколько места, да, здесь? Сзади. Маленькая дверь такая здоровая задняя. Сидушки еще умеют складываться, вот таким образом. сзади колонка подстаканники для задних пассажиров с левой с правой стороны есть сидение вперед-назад по высоте регулируется корректор фар включение антибукса руль обычный пластмассовый Места довольно много, потолок. <смех> Мне нравится потолок крыша. Ой, вообще. Два меня сюда влезет. Кнопка старт. Пробег указан 65 тысяч. Тахометр до 8 тысяч, спидометр 140, режим эко, подстаканник, обдув. Пластик такой более менее мягкий идет. В речка, дворники. Все работает камера заднего вида есть работает потолок такой слегка немного грязненький подсветка все включается все имеется не знаю что сюда можно положить зеркала складываются регулируется все работает раскладываем так мы пойдем еще что не посмотрим вагон r15 год голубенький такой цвет 410 тысяч он стоит стоит pajero 11 год 3 литра 4 воды 1 миллион 170 тысяч но это идет уже левый руль давайте посмотрим еще на nissan nv 15 год 735 тысяч без замен, без подкрасов, Как говорят, ну ее использовать немножко так под мини-офис, греются, сидят, второй ряд сидений, довольно неплохое состояние салона, я вам скажу, для э, грузового автомобиля. Ну и цена, соответственно, 715. Раньше такие автомобили до подражания цен, конечно, можно было купить на 1050 70 подешевле, но НВ такой надежный, неприхотливый автомобиль. Скамейка она поднимается. Здесь автомат установлен. Чуть пальцы не прищемил себя. Рабочий такой универсальчик. таких нет если не изменяет память не пошли года 17 -го или 18 но к нам их еще не везут заводится он с ключа пробег указан 122 тысячи магнитофон стоит отмазный но это не страшно 15 год 735 а, друзья ну и под конец видео Покажем вам Note, Nissan ноут автомобиль 17 год. Аукционный, пробег на автомобиле 35 тысяч, не битый, не крашеный. Поедет в город Уфу. Кстати, сегодня пригнали автомобили, говорят, возможно, он даже сегодня уедет. Докупили четыре колеса на литье, докупили защиту двигателя, защита картера. С заключается договор, делается фото, опись видео. Опись, где указаны все вложения, все косяки на автомобиле, которые есть. Внимание, цена данного автомобиля 610 тысяч. Не бит, не крашен. Автомобиль. Аукционный. Неплохая комплектация. Вариатор. Да, он передний привод. купили кстати, вонючки вот такие вот японские. В японских вонючках есть вкладыш с рекламой. Китайцы подделывают все один в один, но китайские вонючки они идут без вкладыша. Два ключа. Пробег тридцать пять тысяч двести девяносто семь километров. Ну что, на сегодня будем заканчивать. Кому понравилось видео, обязательно палец вверх, обязательно с вас комментарии и подписывайтесь на канал. Следующее видео, я думаю, выйдет в воскресенье, в понедельник. Всем пока!